Давным-давно? Кажется, в прошлую пятницу. Чтобы спасти волшебную страну, старшая сестра использовала самую садную силу, магию элементов. Она защитила не только младшую сестру элементов, но и всю сестру. Отныне старшая сестра стала магией Хм, элементы где-то я уже об этом слышала. Милая ялынь, милая ялынь. Да, бездотки дни! Милая Пол, Завиджеством стоим весь мира в снежии Искрой смеха и добра отчих... Будь здорово! Я не чихала! Дружба это Рита Па! Я знаю, что где-то слышала про элементы... Нет! Нет! нет нет нет нет нет фау оу Она здесь! О! Нет, нет. Нет, нет, нет, нет. Ну ладно. Элементы, элементы. Нашла. Скачайте на Яндексе. Да это просто старая рассказка. Это древний миф. Миф. Легенда гласит, что самый длинный день на Луне. Мы находимся на грани глоба балуниярнанус. Подожди, гла глоба. Все весь все. Должно быть, нам всем грозит кладбище. А oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. я знаю, что ты дрочишь. Празднование Дня Солнца официальный список задач. Пункт первый. Кабан готов. Меня зовут Сумеречная Искорка. Ты смешню. Просыпайся, бабуля, вкусся уксану. Чокнутый даже жизнь не понимает. Я съела слишком много гор на нас, рад. Похоже, я обосралась. Похоже, это мой заоблакованный метод сушки подела. Дайте, угадайте, раду, гдеш. Ну что я говорила, десять секунд. Последний пункт, мум. Эй, Пинки начинает игру ПриКоливония. Дамы и господа. Первую тройку игроков в студию! Мне нравится эта игра, Или на не Она пропала. Да, yes, да, да, Ну ладно. Я для вас недостаточно, Сас. Нет, ты черная воображающая. Я знаю, кто ты такая. Ты лунная пони пони Класс, Класс, кладка, кладка, кладка. Кладка. я что настолько да что меня надо засирать лунные пони